Харюшки, ребятки, с вами Олег Алавгутин и сейчас мы проходим мануальную терапию. Вот ударные техники, давайте рассмотрим. Они нам иногда нужны для того, чтобы раздвинуть остистые позвонки, декомпрессировать их, чтобы они не вместе были, да, а вот с расстоянием примерно в пальчик между ними. Для этого мы обычно используем простукивание, либо через ладонь, вот упираемся, вакуумная ладошка, да, упираемся в них, в каждый и декомпрессируем вверх. Все движения, естественно, делаем снизу вверх. И также нам надо в суставы, суставе, на поперечных отростках, позвонков тоже постучать. Мы обычно это... Мы делаем. Это достаточно жестко бывает, не каждый терпит. Или вот бывает через свой палец. Да, вот уперлись в ямочку под остистым позвонком и через палец так вот пробиваем. Болезненно, да? Чтобы не было больно, даю... Дарю вам лайфхак. Делаем это молотком, но не напрямую, конечно, а через мячик. Через теннисный мячик. Примерно представляем, вот нащупали, да, где нам прицелиться между ними. Ставим сюда мячик. И дальше позвонки идут, осистые через два, каждые два пальца. То есть через один на второй палец получается вот так. Прижали, придавили и под 45 градусов вот туда я его чуть прокатили чувствуешь мягче так uh -huh. и вот мы раздвигаем остистый декомпрессируя их и также у вот время поперечное сочинение попали и примерно через каждые два пальца пробиваем их по диагонали вперед и вниз так что друзья мои ловить лайфхаки хаки Подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Алабудин. В следующих видеороликах я покажу вам еще кое-что интересное. До новых встреч, друзья!